Военно-воздушные силы США представляют документальный фильм «Америка сражается» при участии 351-го отряда артиллерии ВВС. Первый лейтенант ВВС Кларк Гейбл направляется в Англию с целью снять военный фильм об артиллерии. По завершению военной задачи лейтенант Гейбл возвращается в США. Арнольд, генерал армии США, командир ВВС. Раннее апрельское утро. Военная база ВВС «Колорадо». 40 отличных самолетов. 4000 человек обеспечивают надежность боевых машин. На этих самолетах летают 400 летчиков. 3600 человек обеспечивают их работу. 331 полк полной готовности. С воздуха для вражеских сил он остается невидимым. Все замаскировано. Капитан обходит строй. Все точно по графику. Все безупречно. Капитан очень строгий. От него ничего не скроется. Сержант Дак Джей Хаус. Один из лучших. Крепкий парень. Он понимает все. Сержант Кеннет Элхаус. Стойкий парень из Оклахомы. В порядке? Да, таких парней отправить бы в Германию. Но сейчас эти парни в одном отряде. В одном. Питер Фарлайн, лейтенант ВВС, вырос в Калифорнии. Его братья тоже в ВВС. Их отец богатый человек. Они, как и он, все заработали сами. Артиллерист, лейтенант Дэниел Эпстигел из Чикаго. Только он один чего стоит. Сержант Пол Джей Пости, Пуэрториканец. Его отец тоже оттуда, из рода фермеров в и брат в морском флоте. Другой морской пехотинец. Такая семья. Сержант Тимкана из Мариан Оуэн, а Мексика. Во время резервации индейцев был Аки, то есть особый мальчик, очень меткий стрелок. Несколько инструкций и все. Капитан отправил их на северо-восток. Посмотрите еще раз сверху. Это часть земли. За этой пустыней появляется другой участок земли. Поля. Там протекает жизнь американцев. А это то, за что мы сражаемся. Вы помните лицо полковника Квайта Ривза? Главный человек перед лицом врага. Надо все осмотреть. Каждый квадрат. Не говорите, что на это нет особой необходимости. Они тверды и справедливы. И Бог на их стороне. Восемь с половиной часов лету. И снова восход. Это солнце цвета разгара сражения. Вот оно. И еще 40 самолетов 17-й модели совершают ночной осмотр. Весь Ирландский берег перед нами, как на ладони. Возвышенность посреди озера служит навигационным ориентиром. Это начало Шотландии, сигнал о верном направлении на юг, сердце Англии. Тонны невозмутимости медленно плывут. Вот как они летят, смотрите. Непривычно смотреть сейчас на то, что парит в небе. Обычно люди так смотрят на звезды. Не волнуйтесь, опасности никакой. Это просто самолеты. Посмотри, сказал ей брат. Джулия Гарман, Чаклборс. Ведь она просто чудо, а не цель для бомбы. Попался, приятель, мы тебя видим со стаканом пива. А так выглядит городок с населением 4000. Впереди нас ждет работа. Приземляйся, приятель, приземляйся. 331-й стал частью 8 подразделения. Мы на линии фронта. Бойцы будут жить в английском Париже. Кругом простые неброские названия, которые знакомы Америке. Возлюбленные мисс Каролины. Грязная хижина дяди Билла и Тома. Дом 19 для детей. Отец – кот Мышелов. Поместье – отход ко сну. Через две недели прибыл наземный экипаж. Полный гостей экскурсантов. Прошло семь дней, и прибыл второй эскорт. Есть подводные лодки? Да, их тут сотни. Ребята, вам, наверное, надо знать. Вам до них еще ехать и ехать. Настал великий день. Идет подготовка к показательным учениям. Его королевское высочество, брат короля Англии, рядом с пожилым человеком. Вот он. Старший сержант приказал ради этого освободить площадку. От лица нашего подразделения позвольте доложить, мы готовы обеспечить безопасность вашего визита. С нашей стороны выражаем благодарность от имени Соединенных Штатов. Военно-воздушные силы Англии маршируют хорошо. Еще один почетный гость. Сам генерал Арнольд делает смотр перед полетом. Он вызывает живой интерес. Самый главный приехал на смотр. Мы встретились с генералом Иго, 8 полк ВВС. Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас видеть. Как идет работа с камерой? Получается? Пока еще рано судить, сэр. Но мы снимаем все и всех. Полагаю, знаю, что нужно показать в этом фильме. Нужно показать наше оружие в полной боеготовности. Затраты на него вышли на целых 10% больше, чем с немецкой армией. А здесь идут Стрельбы. Практика перед настоящим заданием. Цель высоко. Назад. Я тебя достану. Не уйдешь. Если только к себе. Тем временем работает специальная служба спасения. Какой упрямец. Они прибудут в любое время и место. Сейчас они уже плывут три мили, чтобы обеспечить безопасность батареи остановитесь их ответ извините не можем они пытаются разглядеть самолет да это просто настоящий макой шотландец джей 88 -й. Вот он, все при нем. Какой нос? Канадские фермеры говорят, что это слепая овца. Нет, это очень опасный самолет. А вот и 111. -й. Обычный, но очень надежный. А вот и долгожданный радующий глаз и скор. Отлично работает. Вечно кружится в небе, как говорят американцы, но очень красиво. Они летят группой. Пожалуйста, не подведите. Ежедневная молитва. Господи, помоги мне закрыть рот. Это лекция по социальной безопасности майора Скотта, от которой становишься умнее. Шутками покончено. Все просто. Надо продержаться только 20 минут в самолете с закрытым ртом. Умные пока останутся. А другие улетят сегодня в 3 часа. А если пойдете в ПАП... Запомните, один фунт равен не одному, а четырем долларам. Или 20 шиллингам. Один шиллинг равен 12 пенни. Равен 20 центам. Один пенни равен двум американским пени. Вот и все о пенни. Майор, что если эти пени, деньги, фунты не сработают? Сработают. У меня 20 лет практики. Что это? Что это? Один из самолетов сгорел на тренировке в полете при тесном построении. Горящее пламя и много дыма не облегчают ситуацию. Дым поднимается очень высоко. Утром мы снова вернулись на поле посмотреть на британцев. Большой бомбардировщик справляется с задачей в ночное время. Сейчас он вернулся из-за погоды. Солдаты завтракают. Слушай, Перси, ну что, полетим уже? Эдди, спасибо, что выручил. Держись, Перси, старина, мы с тобой всегда справимся. Держись. Наступил день. Пришел приказ по телетайпу. Сообщение передается полковнику Декремону Мелтону, офицеру по назначению. Полковник Бернс, заместитель командующего, все время на телефоне. Теперь еще и в бумажной рутине. Смотрите, вы летите до этой точки. Потом облетайте это место. 30-37 летит вот до этого пункта здесь, потом летите сюда. И уже с этого места возвращаетесь. А теперь прогноз погоды. Погода – это всегда важно. Согласно приказу, вы подниметесь на высоту 23 тысячи футов. На этой высоте, скорее всего, будет сильный ветер. Примерно 50-60 миль в час. В этом квадрате температура будет очень высокой. Около 45 градусов. Все в полной боевой готовности. Ответственность за сегодняшнюю операцию берет на себя лейтенант Эдди Рапланс. Подразделениям раздают боевое оружие. Помните, парни, подбирайтесь поближе, чтобы наверняка... Основная задача — не дать улететь самолету слишком далеко. И не забывайте, что надо беречь патроны. Это мы знаем. Надо обезопасить себя. И у нас три с половиной часа подготовки. Все к самолетам. Инструкции глубоко в памяти. Даже если что понимаешь не сразу, понимаешь потом. И у всех так же, как у тебя. Справа находится штаб. В группе добавилось еще три самолета. Три бомбардировщика. Перед переформированием. Прибавилась забот сержанту Кенниэл Хаусу. Нужно подготовить оружие и собрать боеприпасы. Боеприпасы — это главное. Шесть лент по 15 килограмм ждут своей цели. Их надо правильно разложить. Что там говорил инструктор? Будет очень холодно у цели. Есть специальный костюм ВВС. В нем не будет холодно при любой температуре. Да. Все должно быть готово. Лучше проверить все. Каждую веревку на парашюте. Каждую пуговицу. Просмотреть еще раз. Специальный жилет. Тяжелый материал, но носить удобно. Термос с горячим кофе. И пара шуток на дорожку. Закрепить устройство, чтобы можно было говорить со всеми на борту. И чтобы они могли говорить с тобой. В полете очень важна связь. Итак, через минуту все будут готовы. Вот он. Сигнал. Полковник выполнил свою задачу. Начинается. Заводятся моторы. Второй сигнал — старт. Расположились крыло к крылу. Очень тесно. Как никого не задеть? Довольно трудно. Ракета отвлекает внимание. Пора. Самолеты взлетают по сигналу. Еще 13 секунд и взлет. Пролетаем над полем. Мы в начале пути. Впереди еще много задач. Давай, Майк, твой черед. Давай, начинай. Ладно. Сколько мне нужно времени? Они приезжают где-то в 5.40. сорок. Черт, я надеюсь, сколько можно обсуждать. Я готов. Извини. Ты знаешь, Майк, все устали. Там что-то за деревьями, майор. Нет, это не они. Чертовы вороны. Раньше никогда столько грузовиков сразу не видел. Конечный пункт. Можно расслабиться, побегать за мячиком, как собачка. Эй, ребята, поговорите с нами. Нам нечем заняться, и самолетов нет. Вот, вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тринадцать, четырнадцать, все, семнадцать, восемнадцать. Давай же, Джонни. Да, это он. Можешь больше пальца не скрещивать. 772 -й. это Джо Фрэшеллс. Силен, молодец, брат. Это Кейбл 742 сорок второй. Джо Хэммет, восемьсот семьдесят пришел четвертый, 953 пятьдесят Смотри, он поврежден. Знак, что все в порядке. Так-то? А этот еще не в курсе? Да, уже пришло сообщение. Отвечает Стив. А это от меня, Пита, твоего штурмана. Хорошо, Фил? А болтус номер один. Поздравление. Конечно, это же событие. Кого-то ведут. Кенни споткнулся рацию. Нанесли шину, сделают снимок, ничего страшного. Привет. Надо собрать оружие. Довольно вместительное. Сейчас, когда полет позади, кажется, что было легко. Но скоро будет иначе. Впереди много трудностей. Спокойно, ребята, спокойно. А вот идет майор, Льюис Новак. Сержант Кнута. Ему дали задание проверить физическую дисциплину служащих. Он мог отказаться, но не стал. Любимчик. Пока офицеры обедают, нужно записать успехи каждой группы. Куртрей, бельгиец, боролся на стороне немцев. Он больше не с нами. А тем временем Кенни и Фил чистят оружие. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, ребята? Капитан, может, не все было правильно? Хотите продолжать дальше? Конечно, мы хотели бы. Научился чему-то новому? Планирование. Все время вплотную к кому-нибудь. Вот-вот уткнешься носом. Да, я большую часть времени вертел носом. Тысячу раз вокруг все просмотрел. Зато получилось, Кен. Да, проверьте оружие. Нам не нужны потери личного состава. Эмден, Киль, Вильхельм Шавен, Сент-Назар, Бремен. Каждый крест означает важность подразделения. Следующие десять дней проходят за игрой. Это время активного отдыха и мирного сражения. Вот группа людей обсуждают карты, рисуют планы. А может, что-то еще. А вот и культурная группа. Кенни и Фил едет в ближайшую деревню посетить церкви, магазины, изучить ближайшую местность. А там они могут найти старый храм, магазины. Поедем, посмотрим. А этому солдату не пора домой? На кухне мы встретили самого несчастного человека. Готовите? Капитан Гейбл. Так точно. Что на обед? Буду делать рыбу или мясо. Прямо профессионал. Да, сэр. У нас нашли бомбу с надписью «Голливуд». И ребята ошибочно считают, что это я рассказал об этом офицерам. Не хочешь вернуться обратно к своим? Наверное, нет. Сержант, запомни. Есть два вида пирогов. Один хороший, а другой... Рад был познакомиться. Все прибавляется. Нельзя идти против закона. Ничего не выйдет. Они это начали, и теперь знают это. Вот их конец. Вот и сержант Пости. Снова в деле? Да, сэр. Как тебе удалось? Помните, вы рассказали мне про два вида пирогов? После вернулся, готов сделать вам много неприятностей на высоте нескольких тысяч футов. Что скажешь, Джеффри? Я забеспокоился. Что случилось? Вот, посмотрите. Что это такое? Это было в читальной комнате, а в туалете я нашел парашют на полу. Кто знает, что это? Фил? Сколько тут было? 1500 долларов. 1500 долларов. Где вы это взяли? Ты покажи. Здесь такое произведение искусства. Произведение искусства? Так точно. Кто подтвердит, я видел. Подробнее. После того, как мы выстрелили, упало левое крыло, произошел взрыв. Никто ничего не сказал. Ничего не остается незамеченным. За все надо платить. Кто-то будет продолжать жаловаться, но ну, у себя дома. Все просто. Идет один, значит, раненый на борту. Не нужно объяснять, что он привез назад бомбы. Их нельзя сбросить. Вроде бы видишь цель, а стрелять уже нельзя. Это приказ. Пролетая над Францией, никаких случайных бомбежек. Только по немецким сооружениям. Полковник Мелтон вернулся из рейда, очень уставший и еле живой. Никто его не винит. Он летел три часа туда, три часа обратно. Все время под огнем. 200 бомб упало мимо, 4 попало в цель. Он потерял людей. Он потерял самолет. Это настоящая потеря. Это он. Питер Каланзави. Помните его? Веселого навигатора. Сегодня в полете он подбил 20 единиц. Кабель смотрового поврежден. Но экипаж старой закалки и не сдался. Кабель пришлось связать. Да, бывает по-разному. Кому-то повезло, кому-то нет. Осторожно, освободите место. Обращайтесь с ними бережно, их уже потрепала война. Одел спасательный жилет. Да, правильно, сержант. Сегодня бомбардировщику самому нужна первая помощь. Потом он снова вернется к работе и продолжит свое дело. Сегодня ты потерял многих друзей. Вставайте, ребята, грузовик. Раз уж вы оказались не в том месте, вы попадете в этот милый санаторий. Видели цветы природы? Или лейтенанта Вселенной? Да, вот они. Пока другие продолжают воевать, можно немного отдохнуть. Ну что, клюет? Вот они. Этот немного длинный. Лейтенант Боб Уоллис. Чем он занимается? Как дела? Сейчас намного лучше. Мистер Гейбл, Кэти Гейлор. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так и не успел у тебя спросить. Скажи, как ты здесь оказался? Увидел цель по дороге назад. Сбросил бомбу. Мы были слишком близко, поэтому при взрыве нас задело. Понятно, вы не успели. Верно. Наверное, из-за спешки. Конечно. Немного отдохнешь здесь и вернешься на базу. Верно? Верно. Продолжай. Что было потом? Так. Потом... Да, потом я развернулся, набрал высоту и начал бомбежку. Мне оказали первую помощь, обмотали ногу. Я им благодарен. Хорошо. Полагаю, ты решил сначала все довести до конца, а потом прибегнуть к помощи. Да. Оля, скажи, как ты думаешь, в свои 17 лет, в опасной ситуации, что тебе поможет? Оружие или твои способности? Быстрая реакция. Верно. Получил медаль «Пурпурное сердце»? Да, на днях мне сказали об этом. Я так разволновался, не мог поверить. Девушка присматривает за тобой? Присматривает. Олиса, все в порядке. Вернемся на базу к остальным. За техническую часть отвечает майор Рис Итан. У этого самолета все готово к полету? Нет, майор, я не знаю. Ладно, ладно, я проверю статор пропеллера. Держите статор пропеллера. Не уроните на землю. У этих ребят полно работы. Они работают уже 19 часов без сна. Их самолет будет отремонтирован. И вскоре будет летать. Если вам нужно подумать, воскресенье – самый подходящий день. Если, конечно, нет планов на рейд. Надо же. Эту церковь построили 900 лет назад. У алтаря отец Алкана, он проводит мессу. Здесь все одна семья. Это раненый Али, завтра вернется в госпиталь. Завтра снова за работу, снова стрельба. 351 пятьдесят снова в небе. В приказе номер девяносто три человек из артиллерии. Июль 1943 года. За такую работу полагается медаль. Скажите, нет в этом смысла. Серебряная звезда для них большая поддержка, знак отличия ВВС. Награда солдата дается за особые заслуги. Теперь посмотрим, кто здесь. Бомбардир Стивенс. Крест за боевые заслуги. Он сбивает немцев сотнями. И пилот Питерс, благодаря его мужеству, спасся целый экипаж. Эл Хаус получил еще две ленты к своей медали. Заметкость. Смотрите, это Тим Тач. Ничего, так ровно? Неважно, отвечает он. Еще одна награда за меткость. Крест сержанту Гаю Келли. Он не остановился, хотя руки были в крови. Серебряная звезда, медаль «Пурпурное сердце». За отказ от медицинской помощи и продолжение боя. Дэвид Грин провел группу мимо снайпера. Командующий ВВС вручает ему серебряную звезду. Еще крест Кенни Хоусу. Полковник улыбается, потому что играл с Кенни в крикет и попал по нему. Сержант, как рано, уже зажила? Да. А теперь немного отдохнем. Добро пожаловать в американский клуб Красного Креста. Веселая компания на берегу моря, известный курорт, был переделан в здании Красного Креста. Здесь просто здорово. Спишь? Ешь? Что еще надо? Свободны! Я не пойду, у меня нет. Пропустим пару стаканчиков. Этого не хватит, я прав? Да. Right. Ладно, давайте я отвезу вас на день в одно место. Никаких интервью. Хорошо? Хорошо. В Англии много маленьких театров. Как мило. А это знаменитый бассейн. Вот водные горки. Давайте вернемся к ребятам на базу. Похоже, все дремлют. Келлио Барре произносит речь. Все должны верить и надеяться. Льет воду, как обычно. Некуда деться. Да, сэр, мы счастливы, что мы здесь. А кто это танцует? Смотри, не улети, не поймаем. А это Джек Пеппер из театра в Стрэдфорде. Только посмотрите на эту картину. Пару недель назад он решил работать под открытым небом. Сегодня нам есть чем гордиться. А тут еще есть Ред Батлер, говорят они толпе. Они так разошлись, развлекая толпу молодежи, что их невозможно остановить. Пеппер, дружище. Такие моменты дорого стоят. Посмотрите на эту толпу. Кругом смеха и веселья. Играют на гитарах, никогда не знаешь, что вдохновит ребят на подвиге. И снова мы здесь подведем итоги. «Какое достижение? Всего за восемь дней. Их количество все время прибавляется. Есть чем гордиться. И снова прилетел самолет. Все в парадной форме. Сразу ясно, что прилетел генерал Иго. Это событие. Приближаются к главному объекту и подчиненным. Они называют его командующим Люфтваффе». «Что он сказал?» Это дело командующего. Они знают, но молчат. Просто взволнованы и улыбаются. Вот старые бомбы лежат без дела. А эти полетят сегодня днем. Запасные. А там еще одна. Такая все разнесет. Сегодня вечером, как и всегда, что-то произойдет. Ты чем-то озадачен? Как этот человек, пишущий что-то? Все в порядке, ребята. Спите. Отдыхайте. Давайте, ребята, вставайте. Завтрак в три, летите в четыре. Есть вопросы? Задача на сегодня ясна? Это все? Сэр. Ладно. Вот. Вот. Ты говоришь по-немецки? Смотрите, до этого места. Тут войска. Здесь восьмой нужно вместе. Итак, джентльмены. 505, 605, 615, 60 613. Это все. Ладно, ребята, пора за работу. 10 тысяч футов. Времени нет. Проверка местоположения. Даже в момент перелета над территорией союзника враг опасен. Поэтому бойцы в боевых позициях пройдут недели. Они будут опытнее сбрасывать бомбы, пролетает тысячи миль, и находить свои цели. А вот этот эскорт все еще не взлетел, и машины пока бездействуют. Но вдруг точно раскат грома, наконец-то они готовятся взлететь. Прямо справа. Ниже. Смотри, это, наверное, сколь. Вы правы, сэр, это седьмой. Пилоты Крю. Пилоты Крю. Территория врага. Ребята, внимание. Это Спайдер. Может, начать атаку? Ты что, хочешь бомбы сбросить? А что, просто так любоваться? Вы правы, ребята, но не сейчас. Бомбы скоро нам понадобятся у цели. Прошло три часа. Алан смотрит на часы. Он знает, когда эскорт должен вернуться. Кругом одни самолеты, они летят вперед. Все под контролем. Враг может появиться в любую секунду. Они знают точно, где мы. Постоянно ведется воздушное наблюдение. Неважно, насколько вы превосходны, вас все равно заметят. Вот, вот они. Слева, прямо. Выше, боевые. По крайней мере, их можно найти по следу. Алан следит за передвижениями врага. Они летят параллельно их курсу. Картина ясна. Очевидно, что рано или поздно начнется бой. Сколько их налетело выше, сверху, снизу, по всему небу. Во всех направлениях. Там еще. Давай, получай. Курс врага изменяется. Прямо вниз, ровно. Давай. Третий квадрат. Вверх, прямо. Выше. Прямо справа. Нет, он уже ушел. Прямо. Отбили девчонку. Номер четыре дымится. Уходит. Да, я вижу. Так вам, ребята. Одно попадание. Какой хвост? Два, один не попал. Смотри прямо перед носом. Пожалуй, вот этот хвост, хороший хвост. А посмотри туда. Роджер, еще один. Прямо вверх, давай. Прямо вниз, прямо. Там еще в верхнем квадрате, да? да. Уже все, готов. 2-1-19, привет. Подстрелил одного из огнемета. Не так легко уйти. Они не отступают. Проявляют упорство. Это седьмой. Подбит еще один, семнадцатый. И снова капитан задает курс. Снова и снова они повторяют. Направо, налево, прямо вверх, вниз. Теперь куда? Прямо вниз. Мы пересекаем еще одну границу. Сейчас труднее, черные облака дыма совсем рядом. Небезопасно. Они подбили номер четыре. Смотри внимательно. Самолет теряет высоту, теряет высоту. Еще один его заметил. Можем им помочь? Нет, сэр, не во время боя. Эти белые пилоты были мишенью. У врага мало времени. Он пытается скрыться. Поздно. На собственной территории они понесли такие потери. Уже все? Или нет? Вот еще один падает. Давай, падай. Вот они. Лучшие из лучших. Бомбардиры. В этом бою вы победили. Итак, Стив, это твой момент. Давай сейчас. Бомба Люк открыт. Теперь лети, Стив. Минуту. Да, теперь главное, никого вокруг. Бомбы вниз. Эти бомбы летят к своей цели будет мощный тяжелый удар. Они летят интервалами и группами, одни падают поверх других. Одна из таких бомбардировок привлекла к себе наше внимание. Были взорваны авиаремонтная мастерская и бомбохранилище противника. Неплохой вид, правда? Получилось. Сейчас видно, что происходит внизу. Взрывы на расстоянии 5 миль. В основном это удар по объектам химического оружия, самолетам, складам. Резервный запас сделал свою работу. Посмотрите на этот взрыв. Вы говорили, что Америка слабая и испорчена, так это поможет вам изменить свое мнение. Бомба люк закрывается, последний взгляд на район бомбардировки. Дым после взрывов поднимается на 16 тысяч футов в небо. Все вокруг горит, летят обломки. Теперь пора назад. Полетели. Экипаж, экипаж. Где вы, ребята? Вот здесь рядом, смотрите. Похоже, есть еще. Сейчас уже вижу прямо вверх. Еще один. Прямо вверх. Прямо справа. Еще один. Прямо слева. Еще один. Вот. Еще. Прямо вверх. Еще прямо справа. Я попал. Не повторяй. Да, там подбитый. Еще один прямо вверх. Он твой, Стив. Очень хорошо. Попали. Остановить бой равносильно самоубийству. И вот что получилось. Это приводит к воспламенению. Атака не прекращается. Еще один. И еще один. Этот готов. Там еще Стив. Еще один и того сбито еще два. Правильно. Все в порядке. Я подтверждаю. Идет на нас. Прямо справа. Так. Ты посмотри, какой за ним хвост. Да, парень сгорел. Жаль, бедняжку. О чем вы говорите? Давайте споем. Дорогую! Любая тень в небе самолетный дождь. Вот и все. Но это не конец сражения. Всю дорогу до Калифорнии лил сильный дождь. Теперь они знают своего врага. Они сражаются с ним по-американски, своим американским образом жизни. Америка. Посмотри на этих молодых людей. Они непобедимы.